всем привет для вновь прибывших меня зовут виктория нигматулина и на этом канале уже есть мои ролики и вы даже можете их посмотреть я хочу поделиться с вами одним своим наблюдением знаете что с самого детства нас все время учат кем-то быть Быть хорошими красивыми умными еще какими-то и Родители, преподаватели, все время от нас чего-то требуют. А затем наши работодатели от нас все время требуют некого образа, который с нами никак не соотносится. И вы знаете, что когда человек становится взрослым, он настолько заигрывается кем-то быть, что он сам для себя становится таким тираническим преподавателем, которые все время что-то требуют. И мы просто разучаемся быть легкими, простыми, открытыми. Все самое простое становится для нас невероятно сложным или невозможным. И это так иронично. И знаете, я тут недавно придумала такую мантру. Это, конечно, абсолютно не ново. И мантры это назвать можно разве что с иронией. И здесь будет нецензурная лексика, я прошу за это прощение. Потому что иначе это не скажешь. Я порой говорю сама себе. И говорю об этом... Тем, кто со мной общается и забывает о такой простой истине. Я просто говорю: отъебись от себя. Правда? Отъебись от себя. Мы все время находимся в напряжении, требуя от себя чего-то. Все время требуя от себя чего-то. перестаем просто жить просто испытывать вкус самой жизни. Ведь она так наполнено всем господи это же так прекрасно что у нас есть такая возможность прям сейчас дышать прямо сейчас наблюдать прям сейчас чувствовать прям сейчас общаться обниматься это ж так классно как можно чаще повторять себе об этом или говорите себе об этом ты ебись от себя. Правда, это работает. И очень классно работает. Более того, я заметила, что когда ты требуешь от себя, и окружение становится требовательным к тебе, потому что ты сам создаешь это зеркало. И сам начинаешь мучиться в этом. Но это же не про тебя, <смех> не про меня. Ну точно не про меня. И, знаете, когда все это отбрасываешь, вот эти образы, игры, каких-то персонажей, приходит потрясающая тишина, легкость. Такое чувствование, что ты, кажется, можешь ощущать каждое живое существо. Ты как будто сам становишься этим сплошным чувствованием. И это есть в каждом. Правда? Это есть в каждом. И это очень легко, как бы это ни казалось. И я вам искренне желаю отребаться от себя. На этом все. До новых встреч. Если вам понравилось, ставьте лайки. Оставляйте отзывы. Мне всегда приятно их читать, даже если они отрицательные. Я знаю, что среди вас есть обширная масса критиков и тех, кому, возможно, я не нравлюсь. Вы для меня тоже учителя. Спасибо вам, что вы есть. До свидания.